Второй фраг. Позрите его гусеницу. Субтитры сделал Зинец Третий фраг. Арская альфа! Это захватило! Не заставит, цель! У Пятый! Готов. Воин.